Добрый день, дорогие любители игр, вы на канале Мир Милкон, меня зовут Никита, и мы с вами, внезапно, да, сегодня продолжаем играть в Crash Bandicoot 1. Я, значит, что подумал, что подумал, у нас же не было вот ключа на этом уровне, мы не достали ключ, не получилось у нас достать ключ, но тут-то у меня на старых сохранениях есть ключ, поэтому давай посмотрим-ка на вот этот уровень и на еще один уровень у нас подготовлен. Собственно, по показать, что тут все... Ну, вот, все, что тут есть. А, ну, у нас тут сразу... Ой, блядь. <laughs> Смотри, значит. А, значит, у нас здесь есть секретик. Опачки. Ага. Я, я тебе еще кое-что покажу. Вот сейчас только подумал. Помнишь, я тебе рассказывал про тему, где куча жизней просто, прям миллиард жизней? Вот, надо тебе тоже заценить это, я, потому что, ну, ты, ты обязан просто ради эстетического удовольствия это увидеть. Да стой! Черт! Это было... неправильно. Так. Хочу просто... Ну, надо собрать ящики. Значит... Ящики, это, ну блин, суть самой игры ну, В том, чтобы собирать ящики Потому что если просто Идти по уровню и не собирать ящики Это ж скучно Хоть я там и давал в некоторых уровнях Эээ, Скажем так Да ну опять Сука. Мне почему-то кажется, что он Должен доехать до конца А он берет и не доезжает, подставляет меня Вообще, да? Да ну что такое? Что начинается? Мы что, начали Вот, все, все, вот здесь встану, все Пусть игра сама с собой играет Так Спокойно Без паники Ну вот в целом же ничего сложного Просто нужно Вот, сейчас, вот момент э, поймать тот момент когда ты падаешь И, и вот прям пры прыгнуть в этот момент Знаешь Вот сейчас вот, вот сейчас вот ты готов да Вот третья попытка, вот третий раз мы до сюда доходим Сейчас надо не... Про... Вот... А, вот я уже сейчас хотел прыгнуть. Нет, нет, нет. Вот надо прыгать вот сейчас. Вот. Вот. Вот. Так и надо было. Вот. Надо было... Ха, блять <с Like> Вот тут уже сложнее, да? Я вот не вижу ее. Пиз... Сесто... И... Я плохо вижу. Вот она сейчас подъехала, уезжает. И сейчас должна подъезжать примерно. Да? Да? Да. И что дальше? видишь, что дальше? Я вообще не вижу. Давай наугад. Давай. Оп. Что, что, что? Блин, не долетел. Вон чекпоинт. Собака. Ладно, ладно. Нет, нет, нет. Нет, все получится. Все получится. У нас все с тобой получится. Веришь? Верь в удачу. Верь в удачу. Верь в успех. И он обязательно придет. Да, ёпта мысли материальные хотел сказать. Если... По что-то очень сильно верить. Да ну, провод, не мешайся, ты че? Жу жу жустик сел, представляешь? Сел, записывать с севшим жустиком. Ну пере перестань. Перестань, крэш. Что такое? Ты почему себя так ведешь? Кстати, вот в чем прикол. Э в первой же серии, по-моему. Да ну хватит! Забираешь же маски обычно, когда три штуки, он становится, конечно, неуязвимым. Давай попробуем пойти направо, получается. Давай... Хотя, слева-направо, если честно, проще. Ну вот из-за того, что сейчас мы с тобой... Это... Да ну хватит! тут правда что-же? Ой, нет. Нет, мы не остановимся на этом. Мы на этом не остановимся. Мы это сделаем. У нас получится. Вот, вот, вот. Все. В чем сложность? Вот мне провод, сейчас честно, мешает, может его отсоединить, может, джойстик чуть-чуть подзарядился. Ты знаешь, сколько нужно джойстику на Соньке, чтобы подзарядиться полностью? Так, а сейчас опять проебался. Сколько нужно времени? По-моему, не так много. Так. Так. Вот сейчас, сейчас, сейчас, Вот, сейчас. Так, так, так, давай надо успеть, пока маска не потухла. Пиздец. Мой чекпоинт вижу. Все, все, все. Вот щас, мы сейчас допрыгнем. Сейчас мы допрыгнем. Вот я тебе отвечаю. Смотри. Оп. Красава. Погнали! Почему? Почему я не допрыгнул? Блин, короче, я отключаю зарядку, пофиг. Мешает вообще жесть. Прям сильно мешает, прям. Что? Почему? Что? Куда я прыгаю? Ой, блин, уровень дурацкий. Почему меня... А, так я об эту, наверное, балку задеваю, да? Нет? Я просто гоню. Я просто дурак. наверх. Есть такие подозрения? Б -б -б -б Бывали, да, у меня такие? как За Подозрения закрадывались, успел. Оп но ну, вот в целом то ничего сложного так стой да блин я блин почему у меня что что проблема я не дожимаю крестики сейчас в крыше вообще давно не играл так так переждал так спокойно если удерживаешь крестик, он летит дальше. Ну, в смысле, больше у него прыжок идет. Вот здесь надо аккуратно. Хорошо. Уй, ты! Собака серая! Ты что наделал? Ну, это уровень сложнее, да, второй, второй с ключиком уровень. Вы че? Вы че, вы че, вы че? Вы че? Вы че? Вы чего творите? Блин, ну не, надо до чекпоинта сейчас доходить. Ты че, дурак, блин? Это что сейчас было? покушение серьезно серьезно почему они прям по этим ездят получается вот эта гильотина она прям по этой вот да нормально нормально нормально нормально нормально все хорошо без паники так вот сейчас надо это тайминг выловить Это как? Это почему так? Почему так происходит? Я не понимаю. Это... слепую идем. Нифига не получается. Кстати, какой... куда ты спешишь-то, -мо, мое Никитос, ты че? Соберись. Мы же это делали с тобой когда-то. Давно-давно. Я долетел, я долетел, я долетел. Все хорошо. Проходим. Когда-то же давно я это прошел. Прошел, просто красиво прошел. Оп. Оп. Оп. Хорошо. Да ну ты что творишь-то? Ну, ⁇ -мо ⁇ А вот это вот так. Оп. Ну ладно, так тоже можно. Так. Так. Ой, неужели? Ой, хорошо. Вот здесь нет ничего? Я думал, может, поляха. Это, конечно, интересно. Во-во-во, что-то вижу, что-то вижу, что-то виднеется. Что-то виднеется. Куда, что, что? Где я? Кто я по жизни? Так и... Ага. Ага, прыжок! Собака соскочила. Зачем ты это сделала? Так, ну, в целом-то... Мы почти, я думаю, это да прошли. Да блин, ну рано, прыгнул, рано, ну что? Не смотри на меня так. Не смотри. Ты думаешь, что я что? Почему их не убивают, Кирилтин? Я, блин, этот, как у ящик мыши достала. Так. Так, вот здесь я зато пил. Вот так. Собака. Куда? Не знаю, по паукам ориентируюсь. Просто ориентируюсь по паукам. Ништяк. Фух. Ой, было сложновато, да? Чуть-чуть. Прошли, прошли. Так, а, напомни, где этот уровень был? На заводе, по-моему. Где нужен? По-моему, на заводе этот у нас уровень. Давай, я, я сейчас попробую найти. А, или он дальше. Чтобы показать тебе... Uh, нет, это не то, это не то, это не то, это не это, и это не как бы не то, и не это. Надо водички попить, знаешь почему? Вода, вода это жизнь. Вода это жизнь. Uh, это точно не оно. Cortex Power. Значит, это где-то дальше было. Может быть, нет. Uh, может быть, где-то вот здесь. Это замок, по-моему Это доктор, это лаборатория Это все холл уже Хм. А где оно? Может, ну это храм, по-моему Или он токтан -ток? Подожди, вот сейчас здесь посмотрим Если это не оно То, скорее всего А, это касса Это замок Значит, скорее всего, оно там М делать вот здесь, наверное, касл Machinery. Это, наверное, замок. Ну, касл зам... вот, да, вот смотри, вот, вот оно. Ты это видишь? Просто <WASaya> <satellites> и все, и все, ты прикинь, ты уровень прошел, просто. Ну да, ну приходится получать ящиками по башке, ну это просто, это малая плата. Это просто небольшая плата за это. Ты видел просто это. это? Это было самое лучшее, что я в этой игре мог найти. И тут можно нафармить жизни. То есть, ну, смотри. Кстати, вот, надо было... Давай вот еще раз просто, еще раз посмотрим, сколько жизней вообще мы получим за это. Вот у нас сейчас 40 жизней. Ой, считать еще удобно будет. Прям вообще удобно. В смысле? Подожди, а ты че? А где жизнь? Ах ты собака! <с> ну ладно, наверное, надо э, выходить из игры и заходить заново, чтобы это нафармить. Потому что я на один из уровней. Да я понял, понял, понял, больно. Очень больно, очень больно. Да, да, да, мы страдаем. Так. Э, значит, у нас... На... Я показал тебе почти все, да? Но остался еще, хочу тебе показать вот этот а, Уровень, который я так и не прошел на спидрун Он все ждет своего часа Уровень очень долгий мы Попробуем его пройти Все ящики мы, конечно же, не соберем на этом уровне Так, попробуем его пройти Вот, видел, что творит? Я вообще этот уровень запускал очень давно, я не помню сколько. Вот крэш, когда только вышел, я практически сразу его купил. Этот уровень, он вышел... Блин, нет, он вышел гораздо позже. Его сначала не было, и он вообще сначала был платный. Он там что-то 200 с чем-то рублей стоил. Да ну я не успеваю! Сейчас, сейчас, сейчас все будет. И оп, оп, оп, оп. Он стоил сначала 200 с чем-то рублей. А, потом его сделали бесплатно. Кстати, во второй части бонусного уровня нет никакого. Ну, бонусного уровня. Дополнительного уровня. Нет никакого. А в третьей есть. В третьей есть, представляешь? Один. Так. А, и... Стрима уже поднимаемся. Уже сколько, да? И ни одного чекпоинта. О, да. Это хорошо придумал, успел. Ой, блин, начинается, начинается. Опа, оп, оп ящик. Ты меня сейчас посносишь. Нет, меня так нафиг убьет. Так, ага, начинаются интересности какие-то. Подожди, я че уровни... Чекпоинт без уровней вообще? Ой, чекпоинт без уровней. Уровень без чекпоинтов нет, вот есть чекпоинт. Отлично. Ёпта! Нет! Сука! Ты что сделал, ты, пёс? Да что? Где начинается? Оно началось, это снова началось! Так, птицу мне отдайте, пожалуйста. Блин, верните птицу, спасибо, я вам очень благодарен. Блин, смотри, как катается. Вот так. Оп. Оп. Ага. Ага. ящик 56 ящиков, не так много на самом деле. Как бы... Если вспомнить те 112 ящиков, да? Так, угу. так, давай не торопиться Давай, как бы Вот на этом уровне торопиться Вообще, совсем, абсолютно нельзя Так, вроде понял Надо бы сейчас прыгнуть Рано прыгнул! Я же посчитал все тайминги Я должен был успеть Так, ну короче, знаешь что? Я все решил для себя один трофейчик не добитый, это не дело. Хоть платенько и есть, но один трофейчик, что глазам узолит тут эти, там, сколько, 98% или сколько, что долго не выдвигать, давай. Сейчас. Давай быстрее! ой ой ой ой ой ой ой Хорошо сейчас. Так, подожди ты, прям перед чекпоинтом такие подставы это делать, перестай. Подожди. А, 3, в тот момент, когда Ёпта, когда он попал И после этого надо прыгнуть Все, вот, Сейчас попадет, и сейчас я прыгаю Да, красиво Красиво, красиво, четко, замечательно Преосходно, перфект ли Дальше Дальше, что у нас дальше Дальше у нас хуйня Это все херня Ага -хм. ну, Тут-то я и подъебался Тут как бы да Тут как бы косяк вот так надо было. Бляха, чуть-чуть задел. Прям совсем чуть-чуть. Вот, О, нифига, вообще тут неудобно так сделано. Так, птички, птички, птички, птички. Это херня, птички это элементарно. Вот видите? Ёпта! Я чуть-чуть прям, прям чуть-чуть залез, блин, носками на эту херню. Она меня укатила. Да, ну а прикинь было бы еще, если ты падаешь вниз и прям в самый низ низ уровня падаешь. Ну что такое? Ну, е я уже думал, что я упал, поэтому не стал сопротивляться. Просто, знаешь, принял свою судьбу. Так. Вот надо прям. Да ну что такое? Что такое? Что такое? Что ты делаешь? Я тебе хочу сказать, вот, вот это платформер. Получается, у нас начинается. Не 3D-платформер, а где мы до этого прыгали. Во, вот сейчас хорошо было. Ага, все, тайминг выдержан Птички, птички, это херня Так, и тут вот Чуть-чуть, вот я вот прям чуть-чуть зашел И меня укатило, блин, просто укатило Нахер Так, она зашла, вышла, она ушла Вот сейчас она выйдет вместе с этим Да, сейчас она ушла Сейчас уйдет, вот Ага Вот видишь, если все размеренно делать В принципе ничего сложного, у нас сколько уровня О, жизни, жизни должно хватить ну, уровень долгий, правда, что-то, да? Так. Так. Так. Так. Ага, ты собака сера. Вот сейчас. Что? Где я? Как я сюда попал? Я сократил путь? Серьезно? Блин, реально сократил путь, серьезно, хорош. Блять. Ну ладно потерял все маски Подожди, я правильно иду вообще? Я теперь не знаю Я вообще как? Я вообще правильно поступаю сейчас? Ой, я сейчас паникую у меня потому что нет этих О, Это было просто на грани сейчас Но это было хорошо Мне кажется я на верху чекпоинт проебал где По любому По-любому Поэтому по сейчас Так, выдвинулась Сейчас ушла Сейчас выдвинется. Да-да-да-да. Отять, отять, отять. А, сука. О, хорошо. Фу, ящики я пропустил, блин. Из-за того, что слетел вниз, ну, блин. Excuse me. А это как? А подожди, а как это? А как, блядь? Подожди. а А, а-а-а-а, а-а-а-а-а! Смотри, походу я понял. Наверное. Сотри. Сейчас мы делаем все лесенку. Ага. Теперь мы делаем вот так. Блять. А если подпрыгнуть прямо в момент взрыва? если прямо в момент взрыва подпрыгнуть. Прям что-то да, заставляет напрячься. Блять, все равно убило, да ну-ма. Серьезно. Значит, надо как-то прыгнуть в тот момент, когда ящик взорвался, и там появится ящик этот металлический. Так, так, так, так. А -а -а -а. Меня ж саму заинтересовало, как это сделать, подожди. Да, ну как? Серьезно? Подожди, почему? Не получается. Да туда-то я тоже, получается, не допрыгнул. Блин, как его пройти? Я вообще не помню если сейчас. Хм. Ну тут я никак это не снесу. Да туда я не долечу. Нет, вообще прям не долечу. Прям совсем не долечу. Так, это интересно. Это занятно. Тут 22 ящика, кстати говоря. Блин, ну я никак не успеваю, если в полете закрутиться, получается. Ой-ой-ой, нифига, смотри, реально. Фу. Глянь, не долетел, А у меня больше так не получится. Я больше так не смогу. А может и смогу? Да, по три, два, один. Бля, вот почти. Ну вот, блин, а у меня прям так четко получилось в прошлый раз. Прям прям идеально. Прям вымирено было все просто по миллисекунде. Так. А ты ч ⁇ молчишь? Ч ⁇ молчишь? Ч ⁇ один я говорю? Рассказывай. Как жизнь твоя? Как дела? Опа. Идеально. Так, подожди. Раз, два, три, четыре, пять. Вот так попробуем сейчас. Ебать. Как, блядь, это все сделать? Подожди. Надо как-то прям... Надо прям... Бляха, ладно. Ага. Ага. Так. Не получается, прикинь. Там слишком много ящиков Прям слишком много Ой-ой-ой, я не знаю, блин, это уровень тяжеленький такой, так-то Тут слишком много таких аспектов надо сделать, но я уже собрал все ящики Отлично И далечок Да, слишком далеко оттолкнулся от металлического ящика так так так у нас проблема как же там сделать так я вот сейчас пытаюсь сообразить как там сделать пляха рано прыгать надо было еще чуть чуть тут прям надо вообще прям в самый последний момент взрыва отпрыгивать так у меня пишется пишется пишется пишется что, появилась такая фишка почти под самый конец видео это смотреть. А записалось ли там вообще что-нибудь? Сейчас, подожди, подожди. Сейчас, сейчас, сейчас. сейчас. Ага. Тут вот идеально, конечно, было бы туда. Раз, два, три, четыре, пять. пять. Блядь. О, это проблема. Ой. Блин, я не знаю. А как, блин? Надо, короче, как-то о я даже не знаю, как сейчас сообразить. По-моему, я уже что-то сделал не так. По-моему. Да, блядь! Сука! Какая же ты проститутка. А не ящик, а? Ладно, нельзя такие плохие слова. Будем говорить гулящие. Гулящий ящик. Рано, рано, я уже видел, что рано. Хотя если бы закрутился, может и получилось. папа, Ну все. Крыша едет, крыша едет, крыша едет. Куда-то едет крыша. Ну, знаешь, иногда быть слишком обычным тоже. Но пачки Неинтересно. Да, блять, ну нафига я так рано-то ухожу? и от микрофона аж отодвинулся, ну ёпта. Диссонанс будет, звуки будет резонировать будет. Сначала громко, а потом, ах, тихо, как будет! Ой, тихо, вот так будет будет, а потом ох, громко, блин! Надеюсь, я тебя не разбудил. А то знаешь. Я, по-моему, говорил так. Под ютубчик бывает тоже сам засыпаю и. Апа! Хорошо. Как это, как? Сначала тихо, тихо, тихо, тихо, тихо. А потом, как, блядь, какая-нибудь реклама нахуй включится, блядь, на полу этого. О! Идеально. Это был первый прошок. Ааа! Ну ты падаль, конечно, ну ты засранец, ну ты сволочь М -м -м. Нельзя так делать, нельзя, блин Я вот что-то загорелся, так этот уровень пройти, если честно Ну не уровень, а, в смысле бонусный уровень Я не знаю, сколько там до конца еще самого уровня я прям загорелся что-то пройти Наверное, это видео будет подлиннее, наверное Потому что уже... Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, нехороший человек. А так все хорошо. Так все хорошо начиналось. Все было идеально, замечательно, превосходно, просто м -м -м -м -м. конфетка. Вот надо было тебе подговнить, мне, да? Ну, ладно, ладно, ладно, ладно, ладно. В жизни ничего так просто не дается. Я, кстати, уже почти идеально этот момент делаю. Почти. <с> <Rahmen> Нет предела совершенству Нет предела, нет предела Нет предела совершенству Придумай стих Напиши его в комментариях И возможно он попадет В следующее видео Не, ладно, если стих будет огонь, конечно Я его прям, я его прям вырежу, прям вставлю на пол экрана Чтобы ты, ух, столько, смотри, гордитесь мной, какой я Этот, Какой Пушкин Это 21 века Так, так, так, так А что я, собственно, жду? Собственно, дурак, да, дурак, дурак, дурак, бывает, с кем не бывает, со всеми бывает, каждый знает, иногда, в какой-то определенный период своей жизни, бывает дурачком, да. Или ты будешь отрицать, ты что, будешь отрицать это? Ну, да попробуй, попробуй, попробуй отрицать, ну, блин, а против фактов не попрешь, против жизненных э, железно-бетонных фактов, пусть поспоришь. Ааа, хорошо. Вот сейчас просто, если сейчас заговнякую, это будет просто фиаско, блядь, мировое. Я просто себе, блядь, голову откушу. Ой, блядь. Тихо. Нет! СУКА Нет! Ну, ебать, ну ты вс ⁇ Нахера! Нахера ты это сделал, блядь, блядь, блять блядь! Все же так было, вот, блин, все было просто идеально, как можно, блять, было под ящик ёбда, ебнуться, блядь. Взять просто под ящик. Ух ты, нихуя себе. Как я сюда залетел. Может как-то воспользуемся положением, а. Ага. Жичка улетела, заебись. Блять. Так, подожди. Да ну, сука! Ой, меня горит, горит, горит, блять, ладошки вспотели. Ай, пригорает, да, пригорает, чуть-чуть пригорает. Вот так. Ну, ладно, не пригорает так, слегка, слегка задымилось. Когда полыхает, это все, это пиздец, это у меня... А, когда полыхает, это сейчас я тебе расскажу. Сейчас расскажу. Короче, я проходил Ведьмака э третьего. причем у меня с Ведьмаком такая интерес история интересная была. Сейчас, подожди, сейчас я расскажу, не уходи далеко. А... Блядство ебучее! А, с Ведьбоком история интересная была. А, я, получается, я долго не мог упрям сесть. Я, я садился, проходил какой-то, ну, вот самый первый там пролог. Буквально сколько он пролог идет, Сколько часа? 4 пролог, да? Пролог, блядь. Короче, ну в смысле пролог не обучение, а, там, а это, когда там ищешь, то едешь -то, ебать, в этом, в белом саду. Уебался, да, бывает, ну с кем не бывает, со всеми бывает. Uh, вот, и короче, я проходил его, прошел, потом забросил, потому что, ну блин, это столько времени надо было, у меня столько не было. И тут, настал мой долгожданный отпуск. Так, так, так. Да, я буду прерывисто говорить ты как бы. Э, не теряй. Это... Так. Фу, так. Это был один удар. Да тут нахуя ты, блядь, бьешь-то этот ящик. Ну, ну зачем? Зачем ты это делаешь? Ну это ж некрасиво. Ты думаешь, это красиво? Это некрасиво. Значит. Один раз прошел пролог, потом, знаешь, забросил там на сколько, ну блин, на полгода, наверное, такое все. Uh, я уже да про отпуск Ладно, не суть. Короче, один раз прошел, второй раз прошел. Два раза я начинал его проходить, как раз проходил этот пролог и заново, потому что ну, я же уже все забыл, как играть. Вот, сейчас надо аккуратно. Да, он, блядь, после этого убивает этот ящик, а я не допрыгну после этого уже. А один ящик сломать это недостаточно. Надо хотя бы два. Почему у меня не получается? Скажи, пожалуйста. Вот скажи мне на милость. Почему? У меня не получается. Так, значит, вот. Прошел я пролог, значит. И все. До настал долгожданный отпуск. Я решил, ну все. Время пришло. Я прошел его, блин, просто залпом. Захлеб прям. Вообще весь. Просто мне дико понравилось. Я, я упал мне дико очень понравилось и в чем прикол мне настолько понравилось я его все почистую прошел блять я его вот на платинку прошел я, вот, э, я, я все квесты прошел я все блин эти вопросики блять отыскал я все блин сделал все что мог блин я, я вообще все чтобы в, в, в той жизни ведьмачить что мог блять я все нахуй сделал почти долетел до туда. может теперь я попробую вот так делать стрель да почему он ломает его после этого удара? Почему он ломается? Пять ударов должно быть по ящику. Или когда то, что приземляюсь на него с прыжка, там один остается. Это, блядь, как-то нечестно. Мне как посчитать? Это прям как-то глупо, я бы даже сказал. Но собака. Сейчас попробуем просто... Ну что? Ну что? Ну зачем? Ну как я? Ну как? Ну вот, ну, ну за что? Значится, ведьмака, блин. Начал я проходить его на уровне сложности насмерть. Потому что там для платинки нужно пройти его. А, в чем соль? А, ну, получается, когда я второй раз уже проходил, я, блин, ну, у меня же уже не, не настолько много времени, чтобы, блядь, проходить все квесты, ебать. Я некоторые проходил, но... Сейчас, подожди, вот, сейчас надо попробовать Да ну почему я перелетаю, почему, блядь, я не могу понять, я ж не зажимаю так сильно Ох ты, пёс, шелудивый а, Короче, нас насмерть И получается, я, ну, когда прохожу прохождение, уже там, там же уровень идет, и уровень задания идет. И получается, у меня постоянно получалось так, что а, мой, получается, уровень не достигал уровня, который нужен для задания и вот, собственно, пришел я на последнюю миссию с Редином там воевать Блять, серьезно? Ебать! Как? Как это работает? Объясни мне, пожалуйста. Я тебя молю, пожалуйста, напиши, как это работает. На ящик, сука, надо пять раз, блядь, прыгнуть, чтобы он разбился. А он почему-то после то второго, после третьего, то после пятого, блядь, ебать. Как захотел, так и играю, блядь, ебанулся. Блядь. Тихо, блядь. Что ли, блять? Какой? Ну ты мразь, ну ты собака, бля, серая. Я какой нахуй динамит, бля. Че делаешь? Блять, у меня кончились силы, все. Ты видел, динамит, блядь, сверху прилетел. Охуел совсем, блядь. А, блядь. Ой, что я там говорил про ведьмака? Сука! Вот ты, блядь, конечно, кадр, блядь. А, блядь. Сколько осталось? Сука, не успел, блядь. О, ну это, блин, это Это косяк Короче Дошел, значит, до битвы с середином. Кое-как, причем перед битвой с середином Там же еще один босс этот, блять Его ебаный колдун там. Битва с колдуном у меня продлилась что то ну, я не знаю, минут 40, наверное Я с ним, блин, воевал Задолбил, знаешь, и. Знанес э, на, знак КВН, ударил, убежал, ударил, убежал. А это собака сама, там еще телепортируется и Голема в какой-то момент призывает. Это была битва просто длинную в жизни, блин. Я не знаю. Я сожрал всю еду, что у меня была. Я выпил все эликсиры, блин. И вот битва с Редином, который тебя просто с двух плюх убивает, блин. Это. Это, блин, я не знаю просто к такому меня жизни готовила это просто это было уже час это было это потому что ну у меня же уровень не достигал нужного вот э, который мне был нужен я сбился блять сбился сбился то что пятый раз уже был а не достигал нужного уровня, и эта битва была просто, он меня с двух плюх убивал, и, блин, то есть, меня единственное, что спасал это Квен полностью прокачанный, который отражал 100% урона, блин, это просто, если бы не он это, я не знаю, я просто бы нафиг это, я просто, это, это было на грани, знаешь, когда тебе плюха прилетает уже не в Квен, и ты такой думаешь, ну все, все, мне конец, мне конец, мне конец, сейчас придет пиздец. И просто, да сколько же это, это чувство от охуенное было, когда я его убил просто. Ну просто, знаешь, перепроходить и еще, ну, возвращаться до дополнительной квесты, мне проходить как-то было в паду. Обратно сохранение, потому что я уже потратил время и убил этого ёбаного казуна. Ой, прям подрассчитал, сейчас хорошо. Ой, так, и, ну, блин, возвращаться к тому, чтобы, блин... Прокачиваться, чтобы, блин, не получать пиздов на последнем уровне. Ну, блин, это же неинтересно. Ее сука <соторолевший> <соторолевший> собака серая, бля. Короче. Сейчас да расскажу, а потом мы вернемся к тому моменту, где я уже это прохожу, блин, где я это пройду. Ну, и я прошел. Я прошел, собственно, я прошел Резина. Это было круче, я не знаю, наверное, чем побеждение боссов Дарк Соулс Ощущения, хотя в Dark Souls я не играл. Но поговаривает, что эти чувства примерно похожи. Ага. Так, по-моему, сейчас у нас будет победная. Победная, победная катка. Давай, давай, давай, давай, давай, давай. Выигрышная, выиграешь. Скрин. Да ну вот меня скидывает ящик. Блять, не получилось. Подожди, подожди, подожди, подожди, без паники. Да ну почему не получается? Надо в тот момент, когда он прямо на самом верху, да? Тихо, меня опять скидывает. Вот на самом верху, когда. Так. О! Хорошо. Сейчас главное. Блять, такая. Так. Сука. На. Получилось. Ой, блять. А -а -а. А -а -а -а. Ой, блять, как же это было сложно. Да вы все, вы... Чекпоинт. Чекпоинт, блять. Чекпоинт, мой родимый чекпоинт. Сколько до конца? 10 ящиков до конца уровня. НЕТ! Я, я поздно убрал. я поздно заметил, я не увидел, что там шипы. Меня... Маска? Спасибо. А сколько жизней? 39. У нас много жизни. Оп. или элемент... Ах ты собака, смотри. Вот сейчас надо. Вот. Оп. Я тебе сейчас кину. Куда мы едем? А там ничего нет. Почему? А почему? Ничего нет? Даже маски нет. Я, я думал, секреточка. Ну, знаешь, за любопытство могли бы что-нибудь положить туда. Так, че куда пойдем? Направо или налево? Давай направо. Налево пацанам ходить как-то такое себе. Надо быть верным своим словам. Блять, опять я ту же самую ошибку спустил. Надо вот. Блин, а подожди, как? Нет, подожди, направо не канает. Пойдем налево. Блять. Да ты что? Ты за Давай. Да почему? Он не допрыгивает оттуда? Он не допрыгивает, я тебя реально говорю. Значит, идем направо. Как бы это. Это. Это тихо. <fen> Блять, не успел. Не успел. Сейчас он кинет. Вот сейчас идем. Оп, тихо. Спокойно Но Я тебе говорю, да тут не допрыгивает. Подожди, а как? Подожди, надо вот за ней прыгнуть, да? А я не успею. А я не успею, реально. А как? Подожди. Я не понимаю. Блин, а как? да ну не долетает он не долетает серьезно как здесь не долетает просто прям вообще не долетает а вот на эту я херню не знаю как запрыгнуть. с той стороны примерно то же самое происходит нет блин ну реально Давай попробуем еще раз туда расстояние это примерно одинаково Давай на прям. а вот не допрыгивает и все вот он не хочет допрыгивать Как мне сейчас повезло Или там выше чуть-чуть Да блин, а расстояние такое же, одинаковое Чему ты Не хочет Вот Прям не хочет, он до туда прям не хочет А расстояние вроде одинаковое, да? Так, ну и что? Туда можем выбрать? А, тут стоит тут стенка стоит, я не могу туда выбрать Угу, я понял, смотри Не успеваю Давай еще Почти. Почти. Ну пта, не успевает. ага -а -а, Как это получилось? Угу. Хорош. Ага. Хорошо. Ой, я ж весь потел, потно, блин. И... оп Да, ну нет, подожди, нет, сука, начинаю паниковать. Ах. Так, сейчас кинет, подожди. На следующую идем. Как мне сейчас туда запрыгнуть опять, блин? А? Как? Я случайно получилось. Давай на рандом, на рандом. Не получилось. Вот почти. Ой-ой-ой. Прям носочками, знаешь, прям забежал. Так. Так, ну все. Угу. Спокойно, знаешь, так вальяжно зашел на эту платформу без прыжочка. Так, ушла. И, -и пришла. Оп. Не успеваю! Сука! Фу. Ну хоть так, хотя бы так Оп. Ну мы поднимаемся опять наверх Там спускались полдня вниз, сейчас наверх прям. Опа, успел чиппоинт, чиппоинт, чиппоинт, прикинь, да? Хорош. чиппоинт это, это просто да Ага, смотри какой, а угу. Сейчас, сейчас Блять, не успел. Успел. Успел. Успел. Ого. Это как, блять? А? А -а -а! Сука. Нихера себе. Это сложно. Это тяжелее уже. Он прям в меня на ходу попал. <п 0> Ты что <чё> делаешь? Ты собака шелудивая Сейчас в таймер положился. Так. Это да не сложно. Вот это уже сложнее. Так. Мне надо поймать птицу где-то на середине, наверное, да? Ага. <говорит> хорошо, хорошо. Одновременно? что, бля, делать? Вы что делаете? Какие нахуй одновременно, вы что, блядь? Да ты, ну! Оба химик, а. Спидрун, видел, да? Я был спидрун. Ой-ой-ой-ой, почти спидрун. Oh <laughs> Блядь, прейкивает туда. <laughs> Ай, так. Дум осталось не так много-то до конца. Я в этом уверен. Мы почти осилили этот уровень. Нет, сейчас ошибка была. Оп! <reprodulos> да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да. Я понимаю, я все понимаю. Вас, блин, здесь. <д app |id|> <deux> да ну что, ну, блин. Я чуть-чуть притормозил в полете, думал. Да, блин, я забываю про него. Сука, смотри, какой, а, метки, а. Так. Сейчас спокойно, на середине где-то. Вот так. Оп! Хорошо, прям четко пролетел. А вот тут я хз вообще, а как мне надо? Это момент, когда она уходит прям. Выпрыгнуть? Да вот прям почти же, ну, ёпта, ну как? Ой, да, ну да, это такое, конечно, удовольствие. У меня все вспотело уже. Бля. Угу, спокойно. <реш> Сука! Сколько жизней, блядь? 26! А просто надо коротенький прыжок на эту платформу делать. После его соплей вот этих. На-на-на-на-на-на-на! Подожди, подожди! Теперь надо ждать, пока птичка остановится. Верни птичку! Птичку было жалко, верни! Пожалуйста! Я тебя прошу, но ты что? Так... А, -а, а надо на серединке где-то, надо на серединке, надо на серединке. Ага, хорошо. А куда ты собрался, ты дурачок что ли? Я не понимаю, я реально не понимаю, как туда запрыгнуть. Сука, блять, ну что ж такое-то? <сор dialogues> как это пройти, я не понимаю. Не, ну, реально, я не понимаю, как там успеть. Там просто настолько, блин, должен быть идеально вымеренный тайминг, что, блин, я не знаю. Yeah. Попрыгали, хуля. <laughs> Попал. Попал и скинула еще. Падла, мразь, посхуда, сволочь. Тут я нормально прохожу в целом -то. Да блин, он поспешил Сейчас она туда уйдет Ага, и оп Тут нормально А вот тут пиздец какой-то Как? Вот как мне тайминг здесь выловить, ты знаешь? Я вообще не в курсе Они Они выдвигаются одновременно Не успел. Я про тебя забыл, парень. Как я это сделал сейчас? Я прям не понял. Вообще а, совсем прям не понял. Да ну куда ты бежишь-то, блин! У тебя там сапоги, скороходы, что ли. Бать, ты что делаешь, парень? Лис. Парень лист. Так. Что-то я здесь затормозил. Ну-ну-но. Вот это не сложно. Блин, насколько надо этот уровень проработать, чтобы на спидру нову пройти. Это же, блядь, пиздец. Вот, один, вот этот момент, чего только стоит. Ран. Назад, назад. Сука, блядь. Не получается, не получается. Да я забыл. Опять меня прилетело, когда я под защитой уже был. Фу. После этого <с> уровня нужен перерыв прям большой, нафиг. Сделать. Недалечо. Затупил чуть-чуть. Затупил, да. Кидай. Этот момент, в принципе, в целом проработан у меня нормально. Ха-ха-ха, да. Как смешно, как смешно, как смешно, блядь. Я прям оборжался. Надо посмотреть, просто по-любому нашелся какой-нибудь чувак, который прошел, я не знаю, там просто. Опять же, тема спидрунеров, спидрунеры, блин, это, блин, я не знаю, кто. Так, и снова мы здесь. Опять я, опять я затормозил, опять я затормозил, потому что, ну, блин, думал, что я не успел, а я успел, блин. Надо просто, надо просто на дурачка знать. Давай. Давай на дурачка, все. Вот прям на дурачка, на дурачка, прям на ду дурачка, прям вот, вот есть дурачок, да? Вот вот просто вот, вот просто представь, образ дурачка. Вот на вот этого дурачка мы вот как бы и проходим. Так. Ой, на дурачка канает, смотри, смотри, канает. Оп. Куда везем? Да едем-то. Ага, спасибо. Чего, блядь? Вы че, блядь, охуели, что ли? Да ну, не летай! Ну я не смогу! Я не хочу! Я не хочу больше через это проходить! Блядь! Да как? Как это вы что, блядь? Это сложнее, чем последний босс. Это сложнее, блядь, чем все боссы, нахуй, вообще, которые, типа, существуют, нахуй. Мне, блядь, проще капхет на максимальной сложности пройти, блядь. Молчим. Все. Сосредоточенность просто уровень божественный уровень. Ага, блять, божественный. Не проебался. Угу. Ой, бля. Фура, бля. Ах, ну вот где-то я не спешу, да, а где-то, блядь, пиздец, вот зачем, вот зачем, вот зачем ты вот нафиг вот прыгнул, блин, вот я же видел, что я не успевал Ну, вернее, я видел уже поздно, что я не успевал, но я видел, блин, я уже понимал, что это, блин, фиаско Так, стенки поплотнее встанем. Ага Рано прыгнул, рано прыгнул, рано, рано, очень рано Ну, тут видишь уже просто идеально, можно сказать. Ну, почти идеально. Практически. Как, как опять же я говорил, нет предела стоять совершенству. Не-не-не-не-не-не-не. Ну ты зачем так быстро улетаешь? Платформа. Блин, это просто. жизней, ебать! Если ты не знал, как выглядит плохо, то вот так оно примерно и выглядит. Ой, блядь. Ну зачем? Блядь, попытка на берту. Спокойно, спокойно. Блять, последнюю, на последнюю не попал птицу. Ну хоть вот этот момент... Начал получаться, чуть-чуть хотя бы Я прям так на крылью стою, блин <laughs> Как-то не уверена. Рано, я рано прыгнул, очень рано Не знаю почему Не знаю почему, не знаю что меня сподвигло Бляй, давай еще раз О, я, яй яй яй яй яй это меня, это по-любому, это все из этого бонусного уровня. Он меня вымотал, он просто мне все силы из меня высосал. Так. Фух. Рано, рано, блять. Фу, все, не материмся, без матов, без паники, без нервов, просто спокойно, без пены. Не врубаем никакие, никакого режима зверя. Спокойно. Добрее надо быть к людям, которые это придумали. Садюки, блядь. Все в жизни, блядь. Ты понимаешь, если жизни кончится, это все, блядь. Это все, блядь. Все сначала нахуй проходить. Че, блядь, не заставляйте меня этого делать Пожалуйста Ты теперь понимаешь, зачем мне нужно было много жизней накопить перед этим уровнем Чтобы, блядь Чтобы, чтобы, чтобы вот, да Так, спокойно Да опять рано прыгаю, зачем, блин, рано так прыгать ё блин Ах. Неосознанные действия какие-то совершают, прям вообще был состояние факта, нет, это был не я. Да ну пожалуйста, иди сюда. с подвину винло скинуть. <съя> О, я тебе предупреждал. Я тебя предупреждал, что это видео будет длинным. Нет, нет, нет, нет, нет, только не умирай, только не умирай, только не умирай, только не умирай, только не умирай, только не умирай. <съя> <съя> Все, режим <съя> <съя> <съя> <съя> этого. радио умолчания включен. нам блять прыгнул а, рано пришел сколько же здесь должно быть все вымерено просто что пройти это идеально блять так сейчас чуть вперед блять улетел так ну что, давайте блять Фу, блин, меня сейчас в это сколько, блядь, пиздец. Это жесть. Это жопа. Да как ты меня задел-то? Ты собака. До этого не задел, сейчас задел. Угу. Я уже вижу, да. Ну, любая жизнь. Поздравляю. Мы либо сейчас все просираем, либо выигрываем. Сука, ты такая... опять мы здесь. дошел я, блин. Думаешь, у меня проблем не было? Думаешь, то, что второй раз, наверное, я быстрее все прошел. Нихуя, я столько же сижу времени и пытаюсь до сюда дойти. Вот, дошел, дошел. Это тот самый момент с тремя птичками. Ты готов? Давай попробуем. На сколько? 27 жизней. В принципе, ну попыток еще достаточно. Давай, пули нет. <смех> Блять! ура, блять! нахуй, ты что сломай-то его я ящики все не собирал честно, блять, я пропустил, бонусный уровень я не проходил, по-моему, я только с бонусного уровня не собрал, ну, может, еще где-то парочку не взял ой, ну мы это сделали, мы это сделали, блин ты понимаешь, нас отделяло до победы в прошлый раз блядь, совсем немножко, блин, вот просто чуть-чуть ух оаа, как же я рад что это закончилось, блядь этот уровень просто, он вынес. Я сижу, я весь мокрый, блять, у меня все, я не могу, я весь мокрый, блин, весь, блин, все, сейчас пойду мыться, короче, ты тоже иди, Мосья, кушай, отдыхай, не знаю, делай что-нибудь, блин, только не проходи этот уровень. Водички попил, тебе тоже советую. Ой, ну вот такая вот. Все, я не хочу. Я хотел спидрун, да, по этому уровню. Но что-то как-то я перехотел. Как-то он все, все соки с меня высосал. Ой. И по первой части теперь на этот раз у нас точно все. Подписывайся на канал, ставь лайки. Не забывай оставлять свой горячий комментарий. И мы с тобой увидимся уже в следующих видео. Пока-пока.